Всем привет! Сегодня я хочу рассказать о том, как запустить свой Teamspeak серию на VDS, используя операционные системы либо Oracle Linux, например, также Red Hat и CentOS, или Ubuntu. Я тут себе сделал небольшую спаргалку, Ее я могу вам оставить. Также по этой ссылке она будет в описании. Можно просто по нее перейти, по ней, точнее, и подключиться, и, и все будет хорошо. Вот, вот. Предполагается, что у вас уже есть либо на AWS, либо на Oracle, либо еще на каком-то VDS хостинге. ВДС. Вот, что вы его уже имеете. Я, ну, может, расскажу, но могу в отдельных видео о том, как, собственно, ВДС создать, на Oracle. в общем, я буду работать с этим. Тут я даже пометки сделал, что вообще под каждый, почти, ну, вот, кроме этих последних пунктов, под операционной систем, я буду раб, э, работать 40 Linux, опять-таки, это может пройти под send под, э, под Red Hat, и поэтому вот если. Вы работаете с Ubuntu, то я вот нашел максимум это. Может у вас получится больше. В общем, нашли через SSH. Для начала создаем нового пользователя. Мы переходим в root. добавляем пользователя, так, и переходим в домашнюю директорию пользователя. Так, мы в ней все, уже многое, что мы сделали. Так, теперь переходим на сайт. Здесь берем последнюю версию. И вместо вер пишем версию оба оба с... ну, сра... лучше сразу чтобы потом было удобнее первое скачиваем через багет Ой. так я уже Думал, что не паре. а когда все тренинг, просто там Так, And... ой, так. Like. что такое, что я так много ошибок ты делаю. Вот видим так, что уж много. Уже Так. Стоять. Они поменяли. Так, хорошо. План B. Просто копируем ссылку. Здесь. Так, потом пишем планет Тогда они просто поменяли. Так, ладно, ну, это только здесь получается. Должно что-то поменяться. Релиз. Да-да-да. Сразу тогда поправлю, чтобы вам было удобненько. Потом идем распаковывать. Распаковали, потом да все аккуратно перемещаем и подчищаем, что нужно. лицезию принимаем. Опять что-то не так внимательно смотрим где по какой у нас пользователь я потому что это делал в трапе. Так. потом это можно пользоваться и вим если кто-то вообще умеет им пользоваться многие если не так потом как тут выйти, Он вроде... Да. Это посмотрим, посмотри, хоть сохранили или нет. Да, нет, все правильно. Это там? Активируем. И смотрим статус. Так, статус статус. Ранинг. Так, все. Ключи посмотрим потом. Потому что мне не нужно именно сейчас. Теперь порты. Так, в наш, переходим в нашу консоль. Здесь вроде. А Здесь. Так. Добавляем к правилам. Так, как в этом порт. 9987. 9987. Можно добавить описание. Маска какой порт. Три ноль ноль три три. Вот этот Так. Добавляем. Так. Время добавляем. Здесь мы все сделали. Снова бежим вводить команды. Успешно. Ой. Успешно. Теперь загружаем так теперь e успех включение включить там вот так IP-шник, входим по IP-шнику подключаемся Ключ. Ключ. Подключили. Все, подключили. Все работает. Все О, работает, конечно. Все не работает. Это бывает очевидно, что оно будет работать. Так, это главное, что замануть. Что задумать? там меняю ну как-то так вот собственно последняя версия linux лицензии e -E -E, да нет поэтому больше 32 участников вы... вы не сможете ладно сейчас подождите Ай, вот но при этом у вас полностью контроль над сервером. Все. Собственно, на этом все. Всем удачи, всем пока. Опять-таки, сейчас я быстро поправлю эту шпаргалку и вам ее, собственно, скину в описании. Вы сможете там там посмотреть все сделать и создать свой собственный сервер а так всем удачи и всем пока также я случайно забыл рассказать про то что если вы захотите например подключаться к сервер query использовать тем спик DNS или пользоваться веб вам обязательно понадобится вот эти порты. Вот эти два Voice и файл Transfer они обязательны. Поэтому вот такое маленькое микро дополнение включение. А так все. Снова всем удачи, всем пока. И опять забыл. Это GPR. Опять-таки, для тех, кто плохо разбирается, особенно в облаках, как это правильно говорить, скажу, что это называется destination port range. Или, по-моему, исходящие, разрешенные исходящие порты. Теперь точно всем пока.